Люди постоянно творят ужасные вещи, которые разрушают природу и вредят окружающему миру. Поэтому каждый человек должен помогать не только домашним, но и диким животным, когда они в этом нуждаются. Во время пожара маленький котенок надышался угарным газом, но этому пожарному удалось его найти и сделать все возможное, чтобы малыш продолжал жить дальше. Этот бездомный щенок бродил по железнодорожным путям в поисках еды, чтобы прожить еще один день. Из-за жестокого обращения к нему некоторых людей, он испугался этого парня и всячески пытался избегать с ним контакта. Но когда ему удалось завоевать доверие щенка, он смог забрать его домой, чтобы тот прожил счастливую жизнь. Увидев, как маленького лосенка сносит по горной реке, эти парни не раздумывая бросились ему на помощь, чтобы он смог вернуться обратно к своей маме. К сожалению, эту летучую мышь убила током, когда она врезалась в линию электропередач. Но ее маленький мышонок чудом остался жив. Бедняга изо всех сил старался не отпускать свою мертвую мать. Но, к счастью, теперь есть тот, кто о нем позаботится. Этот офицер полиции бежит в горящий дом, чтобы спасти собаку, которая осталась в нем. Пытав сильный шок, она просто сидела на диване и, наверное, уже не надеялась, что ей удастся спастись. Маленького окуленка выбросила волнами прямо на скалы, но ему повезло, что серферы его увидели и помогли вернуться обратно к своей семье. А вот что бывает, когда мусор не утилизируют должным образом. Надеюсь, теперь ее жизнь станет легче и неровности смогут уйти. Этой морской черепахе было трудно есть из-за того, что у нее в пасти застряла рыболовная сеть с крючками. Но к счастью, ей удалось найти этих людей, которые помогли аккуратно ее вытащить. Когда застрял в грязи, он вряд ли уже надеялся оттуда выбраться, но увидев его беспомощность, эти рабочие пришли ему на помощь и при помощи экскаватора смогли его вытащить. А вот еще одно видео, где рабочие при помощи экскаватора спасли медведя, который никак не мог выбраться самостоятельно из воды. Эта белка была настолько истощена от обезвоживания, что даже практически не могла двигаться. Хорошо, что этот парень ее увидел и принес воды. Просто посмотрите, как она благодарна ему за свое спасение. Этот бездомный щенок подавился едой и даже потерял сознание, но к счастью этот парень вернул его обратно к жизни, сделав искусственное дыхание. Чтобы спасти раненого голубя, тонущего в воде, этот мужчина рискнул своей жизнью, чтобы ему помочь. Этот бездомный пес запутался в колючей проволоке и пытался из нее вырваться, делая себе только хуже. Но к счастью, его услышали эти люди и помогли его освободить. Этот парень спас тонущего воробья, и он даже не предполагал, что птичка не захочет расставаться со своим спасителем в знак своей благодарности. Когда этот мужчина играл со своими собаками на берегу озера, одно из них стало плохо, и она внезапно упала в обморок. Но, к счастью, хозяин вовремя это увидел и не дал утонуть своему другу. Во время шторма этот теленок случайно упал в воду и вряд ли бы ему удалось спастись если бы этот парень не пришел ему на помощь. Когда этот маленький олененок застрял между заборами, его мать всячески пыталась помочь ему выбраться, но к сожалению все ее старания были безуспешны и тогда им на помощь пришел этот мужчина, который помог вновь вернуть малыша к его матери. Маленький слоненок упал в глубокую яму, из которой бы никак не выбрался самостоятельно, но к счастью его заметили защитники дикой природы и помогли ему вырыть проход при помощи экскаватора. Посмотрите как его семья рада вновь увидеть своего малыша. Когда бездомная собака случайно упала в канал, эти парни проявили командную работу, чтобы помочь ей выбраться. Этот песик упал в воду кишащую аллигаторами, и если бы этот парень вовремя не сообразил и не протянул ему свою рубашку, чтобы тот смог ухватиться, то вряд ли бы ему удалось спастись от этих рептилий. Когда этот парень ехал по дороге, он увидел на обочине, как огромный питон пытается задушить молодого оленя и решил сделать все возможное, чтобы его спасти. После того, как этот приятель помог ленивцу перейти дорогу, он даже попытался его поблагодарить за его доброту. Играя с пластиковой бочкой, этот лев залез в нее головой и никак не мог снять ее самостоятельно. К счастью, все это случилось в зоопарке и ему на помощь пришли его сотрудники. В поисках еды этот бездомный пес залез головой в пластиковую банку и никак не мог ее снять. Но ему повезло, что его заметили эти парни, которые долгое время не могли его поймать, но все-таки им это удалось. Во время лесных пожаров в Австралии пострадало множество животных, но больше всего пострадали куалы из-за своей нерасторопности. Но, к счастью, есть люди, которые не могли остаться равнодушными и помогали им выбраться из горящего леса. Пиши в комментариях, какие моменты тебя затронули больше всего. Клацай на этот плейлист, если хочешь увидеть еще больше роликов, где люди спасают жизни животных. И не забудь поставить лайк, а также подписаться на канал. До встречи в следующем ролике.